Наш канал для умеющих думать. Нам нужны только умные подписчики. Послезавтра это сегодня запрещенная позавчера. США отсуживают у Китая триллион долларов. Успеет ли Германия к шапочному разбору? Hier ist das erste с адвокатом Сергеем Мищенко. Сергей, здравствуйте. Добрый день, Стаслав. Приветствую. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Ведь нашим зрителям вы пока знакомы только по вашей симпатичной фотографии, упоминанию некоторых ваших должностей и все. Ваш круг профессиональных, профессиональных интересов, обязанностей. Расскажите немножко о себе. Начну с того, что юрист я уже почти что 25 лет. В свое время в 1996 году закончил высшую школу Государственного Следственного комитета, поработал по своей специальности, был в службе экономической полиции, затем переехал в Германию, закончил университет города Фрайбург, прошел государственную стажировку с 2006 года, имею допуск адвоката, с 2005 имею допуск юрисконсульта по российскому и казахстанскому праву на территории Германии, являясь официальным представителем Федерального союза адвокатов России в Германии, а членом также объединения при экономической палате Российской Федерации при торговом представительстве. То есть, вот в таком направлении. Серьезный такой перечень. Снимается, то есть, основная специализация, которую мы делаем в нашей адвокатской канцелярии, это... Экономические дела, то есть все, что связано с заключением договоров, с налоговым правом и подобное. Серьезные перечень. Вот, вы знаете, ситуация такая, что я теперь даже этого слова не могу произносить. Я, наверное, зрителям должен показать корону у себя на голове, да, как-то изобразить вот вирусом собой, потому что даже этого слова произносить нельзя. Но, тем не менее, вот название передачи предложили вы. А, как от этого уйти, да? Сейчас США пытаются отсудить у Китая триллион долларов и вы предложили добавить к этому, э, успеть Германия к шапочному разбору. Э, что вы имели в виду? Э, к какому разбору должны вы поспеть мы с вами? Ну, на самом деле, э, скажем, эти попытки ведутся уже не первый день. Это речь идет уже буквально несколько месяцев о том, что э, США предъявляет различные претензии по отношению к Китаю по поводу взыскания ущерба, который нанесен фактически гражданам США так называемым вирусом, который кодифицируется как COVID-19, с тем нам известный, о котором средства массовой информации, и я думаю, что многие блогеры многократно ведут различные беседы на эту тему, поэтому мы вряд ли скажем что-то совершенно новое, но я думаю, что мы сконцентрируемся больше на юридической плоскости и затронем да, то, что а, фактически может оказаться важно для одного или другого человека как кто проживающий в германии также может быть на территории стран постсоветского союза и так далее потому что как я могу видеть жалобы сегодня практически подает каждый кому не лень по разным причинам как мне видится но заявки которые особенно идут с сша о том что возможно иски будут удовлетворены на сумму 1 и 2 миллиона то есть что соответствует примерно суммам вложения в госдолг сша со стороны китая это говорит о том что иностранные активы китая конечно они намного больше мы можем себе это представить да, что они не заключаются только в госдолге сша но весь вопрос будет состоять опять таки в том что кто добьется успеха добьется ли вообще кто добьется первым и а, что смогут из этого заполучить. Поэтому есть, особенно в Невецкой юриспруденции, такое высказывание, кто первый пришел молоть, или, скажем, кто первый пришел, тот молит первым. А фактически в данной ситуации мы говорим о том, что если люди хотят достигнуть успеха, то нужно начинать чем раньше, тем лучше. То есть, но опять-таки мы сейчас только можем подумать о том, есть ли эти шансы на успех вообще у претендентов mm -hmm. или их нету вообще. Как у нас говорят, кто первым встал, того и тапочки, да? Это то же самое, да, то или самое. собаки кусает. много очень выражений есть, которые да, Это вот да. такая глобальная тема, а вот в вашей жизни в профессиональной э, э, произошли какие-то перемены после вот, пандемии, может быть, какие-то даже позитивные перемены, скажем, вот э, есть вроде бы идея проведения заседаний суда по интернету, может быть, наконец, браки по интернету разрешат? Ну, заседание по интернету была эта тема, которая, в принципе, прописана даже законом. Точнее сказать, она даже не называется по интернету, она называется в дигитальном виде. Но пока что дигитализация оставляет желать лучшего. И это было только, как бы сказать, определенным предлогом. На самом деле, сейчас суды входят в нормальную, опять-таки, динамику. происходят заседания суда и так далее. Что касается первой части вопроса, то должен, с одной стороны, ну, печально и радостно констатировать то, что один из моих сотрудников, юрист, он был, к счастью, он выздоровел, но к несчастью был заражен, 10 дней провел в коме, то есть врачи а, говорили семье, что они могут готовиться к наихудшему развитию событий, то есть это именно был COVID-19, который был диагностицирован, но после длительных усилий врачей, он, к счастью, встал на ноги и сейчас уже, ну, можно сказать, почти что здоров. Поэтому вот, непосредственно в нашем бюро нам пришлось с этим столкнуться, как говорится, воочию. Поэтому, опять-таки, не хочу влазить, скажем так, в политику или в какие-то там заговоры и прочее. Просто хочу сказать, что это мы осознали ну, реально своими глазами, что это не просто выдуманная история или кто-то пытается там нагнетать ситуацию, то есть это вот то что произошло конкретно с близкими нами людьми поэтому вот такое и печальное одновременно и радостное событие как я сказал да. главное что сотрудник ваш выздоровел но конечно когда вот в своем окружении находишь людей которые переболели да попали в ситуацию в тяжелую я общался с итальянцами по видеосвязи которые находятся вот у них видеосвязь в больнице и они могут общаться да вот есть такая возможность но э ты начинаешь понимать, что это все не придумано, что это вот все близко ходит, может коснуться каждого из нас, собственно, да? Вот, давайте рассмотрим, опять же, перейдем в юридическую такую плоскость. Если говорить простым языком, то, опять, кирпич на голову не падает случайно. Если что-то произошло, кто-то должен нести за это ответственность. Вот, с точки зрения юриспруденции, распространение заболевания, нанесения ущерба другим лицам, как бы вы могли это прокомментировать? Вот понятие уголовной и гражданской ответственности за такие действия. Я могу что сказать. То есть мы, наверное, не будем сильно касаться там то, что происходит в США и подобное. Я думаю, что больше, может быть, ограничимся Германией. То есть по США, я думаю, что многие знают о том, что иски либо подаются, либо готовятся. То есть и, и что интересно... Ситуация складывается таким образом, что я думаю, что и американцы тоже понимают, что это будет непростая процедура. То есть, делается ли она пока что, чтобы оказать какое-то, в том числе и политическое давление. Не могу этого исключить, как последний аргумент. Но сами иски, они подаются пока что в плоскости и уголовного преследования, и гражданского. Да? И причем, если вы заметили подаются не только против Китая, как против страны, но и против коммунистической партии. То есть мне это видится, что это в какой-то степени понятие безысходности всей этой процедуры, но как говорится, время покажет. Да? То есть Америка, в том числе, она известна тем, что существует так называемое прецедентное право, и все-таки в прошлые года были некоторые случаи, из которых мы можем делать вывод, что подобные прецеденты имеют э, право на существование они не касаются конечно конкретно данного случая но если немножко это экстраполировать то можем предположить что в том или ином направлении э, юридическая судебная практика может сложиться и здесь как вы уже правильно подчеркнули то есть нужно фактически разделить уголовное и гражданское право да? то есть э, поэтому в данном случае Одно дело, это будет выиграть суд, в общем-то, в юридической плоскости, и второе, это исполнить. Поэтому, удастся ли это в том или ином штате США, ну, это посмотрим. То есть Мне кажется, эта перспектива пока что не очень большая, тем более исполнить решение суда. Я думаю, что это будет практически в какой-то степени объявление войны, экономической, политической, как ее назвать, но... Если предположить, что сумма будет равняться примерно сумме госдолга Китая, то да. здесь не нужно быть определенным пророком, чтобы понимать, куда нацелен этот удар. А скорее всего, чтобы получить какие-то преференции в торговой войне, которая развязана да, сейчас. Думаю, что вы следите, и ваши слушатели следят за текущими событиями, поэтому… Это такая определенная перспектива. Если мы коснемся непосредственно Германии, то нужно э, знать следующее. Нам нужно сначала определиться, кто вообще у нас будет ответчиком в данной ситуации. Если мы разделим, опять-таки, уголовное и гражданское право, то немецкое уголовное право, оно, в общем-то, исходит, опять-таки, из принципа территориальности. Да? То есть, ответственность к ответственности могут привлекаться только определенные лица, то есть если мы говорим об юридических а, фирмах или, скажем, государственных актерах, а, то это могут быть привлекаться конкретные физические лица, да? то есть как государство это фактически невозможно обосновать, то есть для этого нужно уже нам обращаться в международные уголовные суды, которые должны решать ответственность того или иного государства, то есть опять-таки эта практика достаточно скажем, интересное, можно это в кавычках назвать. В любом случае, как в гражданском, так и в уголовном деле, как мне видится, будет важным следующий момент. Никто на сегодняшний день не утверждает, что Китай умышленно запустил вирус для того, чтобы люди по всему миру заболели. Я думаю, что вы с этим будете согласны, так ведь? То есть все, все те претензии, которые... На связи вы, Станислав? Да-да-да, я вас слушаю внимательно. Да, да, поэтому все те претензии, которые сегодня во все услышания предъявляются, они связаны с тем, что Китай обвиняет в том, что он недостаточно проконтролировал деятельность своих э, вирусологических заведений, то есть которые занимаются якобы непосредственно разработкой вирусов, антивирусов и прочее, то есть в том числе и. так небезызвестная а, уханьская лаборатория из которой предполагает что эти вирусы убежали так это или нет мы не знаем то есть на самом деле есть много разных теорий и высказываний в том числе и ведущих политиков из спецслужб когда то возможно этот вопрос выяснится но для нас что важно, как я сказал, что на данный момент никто не обвиняет э, Китай напрямую в том, что были предприня... предприняты те действия, чтобы нанести умышленный ущерб здоровью или же э, не только здоровью, но и жизни людей, в том числе граждан других стран. Да? Все те обвинения, которые сегодня приводятся, они связаны непосредственно с тем, что Китай обвиняет, э, я называю это в, в кавычках, в халатном отношении к своим обязанностям как государству, в том числе не своевременное информирование о болезни, либо ее размахе, то есть ее опасности, не предоставление опытных образцов вируса для того, чтобы другие страны могли подготовиться. В том числе есть и определенные, можно их назвать претензии по отношению якобы соработе с Всемирной организацией здравоохранения, где Китай якобы чуть ли не подкупил некоторых ведущих специалистов, которые покрывали масштабность этого заболевания и так далее. Так вот, в данной ситуации, если мы говорим о так называемой халатности, то мне видится... Во-первых, создание определенного прецедента, где государство должно было бы отвечать за действия. Вопрос, кого? Является ли все-таки производителем этих вирусов? Государство? Либо какие-то лаборатории, которые выведены в частном порядке, может быть, частично подчиняется государству и прочее. Да? то есть Здесь возникает на самом деле масса вопросов, был ли Китай как Гарант нераспространения вот этого вот вируса, которого мы сегодня называем COVID-19. Да? Извините, и... я вас перебью. Насколько я понимаю, как раз Трамп об этом говорит, что нужно э, лишить Китай э, суверенного иммунитета. То есть, по сути, вообще речь идет о том, что не, ну, не признаются как бы границы страны, по сути, ведь так и я прав. Вы правы, но это уже немножко другой вопрос. Да? То есть mm -hmm. то, ту тематику, которую затрагиваете вы, это вопрос, возможно ли получить подсудность на территории своего, mm -hmm. своего государства. Например, если американцы хотят судиться с Китаем на территории там, Оклахомы или Миссури или еще где-то, им нужно, конечно, решить вопрос с территориальностью, подсудностью, что подразумевает, естественно, лишение иммунитета Китая как государства. Поэтому я вначале сказал, что производятся сейчас попытки подать жалобу не против Китая, а, например, против Компартии, которая тоже владеет определенным имуществом. Да? То есть это фактически mm -hmm. ситуация схожа, как было, может быть, помните, в далекие предперестроечные года, когда была коммунистическая партия, которой практически тоже много что принадлежало в Советском Союзе. Да, да золото партии как же. Да, и было да, золото партии и прочее. Да? То есть, и поэтому, наверное, некоторые думают, что попав в китайскую компартию, которая лишена, по мнению некоторых специалистов, в том числе прокуроров и прочее, определенного иммунитета, надеется попасть в нерв самому Китаю или руководству Китая. Да? Поэтому эта тема касательно только того, будет ли принят иск вообще к производству или нет. То, что мы сейчас с вами говорим, это уже вопрос разбирательства по сути, да, то есть, которое подразумевает на самом деле признание ответственности. И в данном случае китайская или компартия это будет, будет ли это Китай как страна, нам нужно в любом случае тогда выяснять, является ли они гарантом за нераспространение болезней. Я себе могу с трудом признать, что какой-то суд это признает. То есть, это будет в нашей ситуации практически, я бы сказал бы, такой ошеломляющей новостью потому что если мы создадим такой прецедент или суд какой-то страны создаст такой прецедент мне видится так что это вызовет просто волну последствий то есть любая страна может в рамках самозащиты произвести те же самые действия например то есть тот же самый китай начнет с моей точки зрения, тогда смотреть на какие он компании может быть сможет наложить определенные аресты и прочее, прочее. То есть это вызовет, как мне видится, Хаос, определенные уже. негативные последствия, которые повлекут за собой реакцию ну, многих стран, как мне видится. Понимаете? И я... Лично э, надеюсь, что все-таки победит благорасудство и до этого просто не дойдет в силу определенных политических обстоятельств. То есть, как говорится, пошумят, да, разойдутся. То есть мне видится э, пока что именно таким расклад. То есть будет ли он такой или нет, посмотрим, но, как я сказал, что признать государство гарантом за. Не распространение какого-то вируса но тогда нам нужно будет просто прям реально отслеживать все эти вирусы но это опять-таки один момент если даже такое гарантное положение или гарантная ответственность будет признана как мне видится опять-таки есть некоторые высказывания о том что этот вирус был завезен в китай искусственно то есть мы не будем там вдаваться в подробности, да? но как мне видится, что это тоже вопрос, который может стать, да? есть И какие последствия он повлечет, если будет выявлено на самом деле, что это не вирус, который был создан в Китае, а который завезли туда каким-то образом, для того, чтобы он в Китае разродился. Да? То есть мы можем там романы писать на самом да, деле. Какие версии, да, какие версии там могут быть. Да? То есть, и Я думаю, что Джеймс Бонд просто будет Uh, ну, как говорится, отдыхать, да, со всеми экранизациями и прочее. То есть, что может быть чисто теоретически на самом деле, то есть это было бы, наверное, достаточно интересно. Это как бы сказать вкратце. На самом деле есть уже во многих странах положения закона, которые позволяют в некоторых случаях вести иски против суверенов. То есть mm. такие положения есть в России. Есть в том числе и определенная судебная практика Верховного Суда Германии, которая допускает привлечение некоторых государств к ответственности на своей территории. То есть, если мы говорим про Германию, на территории Германии есть одно ограничение, которое сейчас используется, да, то есть, которое сводится к тому, что это должна быть так называемая хозяйственная деятельность государства, да, то есть, которая не связана с непосредственным а, суверенитетом. Практика такая есть, то есть можно ли ей воспользоваться, я об этом тоже думал, на самом деле это будет в том числе и зависеть, как мне видится, о том, что какую деятельность конкретно можно здесь предъявить или же бездеятельность по отношению к тому же самому Китаю, если мы предположим, что речь идет о лаборатории, которая не находилась в государственных руках или же может быть как раз таки, каким-то образом принадлежало государству, то можно представить, что это была деятельность не связанная с выполнением определенных суверен... суверенных прав и обязанностей государства. Да? То есть чисто теоретически можно было бы предположить, что такой иск могли бы в Германии принять производство. Но опять-таки, я говорю, что именно подобных дел вот, в сфере здоровья и так далее, да? то есть, их пока практика германская, как мне видится, пока что не знает. Конечно, если кто-то хочет это испытать... Это было бы интересно. Доб... Да, добро, да, добро пожаловать. Но опять-таки, как я сказал, да, то есть одно, один момент доведения всей процедуры на территории Германии, да, даже если это дело будет признано, то будет многое зависеть, в том числе от того, как немецкие суды поставят базу доказательств. Да, то есть кто что должен доказать. Если, скажу, что, допустим, тот же самый Китай должен доказать, что он не был не или, скажем так, был не своей без халатности, наверное, так mm -hmm. сказать. Да? То есть, во всяком случае, выполнил все необходимые а, требования, чтобы этот вирус не распространился. А тогда, возможно, истец будет должен доказать все остальное. Но, опять-таки, так как практики в этом отношении большой нет, нужно будет... Сначала подать подобный иск для того, чтобы посмотреть, как будет решать вопрос тот или иной суд, если вообще его примут на рассмотрение. Сергей, а вы бы взялись за такую задачу, предположим, если бы к вам обратился человек, скажем, достаточно состоятельный, и сказал, что он понес такие-то ущербы, мы говорим сейчас о Германии, о гражданине Германии, да? да. Вы бы взялись и вот сказал бы, вот э, я хочу подать против Китая, и сказал бы еще одну такую фразу, что, понимаете, э, военная лаборатория, она не может быть частной, она выполняет, а это чисто военная лаборатория, она выполняет государственные задачи, там не могут делать, э, условно говоря, вирусы, что-то такое налево там печь пирожки, вот таким образом. И сказал бы, вот у меня есть деньги, я хочу, чтобы вы, Сергей, занялись таким иском. Взялись бы или нет? Ну, по поводу статуса лаборатории я еще раз скажу, что я пока что не уверен о том, что это на самом деле военная лаборатория, да, потому что информации, если она есть на самом деле, то она, я думаю, что не в открытых источниках точно. Да. Поэтому есть много материала насчет того, что эта лаборатория осуществляла, совместные функции, в том числе из США, да. так оно было или нет, мы на самом деле, как я сказал, 100%, может быть даже на 50% не знаем, но если она принадлежала государству и осуществляла определенные функции, которые не связаны напрямую с суверенитетом, то, как я сказал, что шанс на то, что это дело будет принято к производству в Германии есть, то есть если ко мне бы обратился соответствующий человек и сказал я хочу попытать свою судьбу в германии то я бы ему не сказал бы наверное нет я бы проинформировал о том что с моей точки зрения шансы скорее всего небольшие чем большие плюс опять-таки исполнить такое решение можно ли будет или нет это уже опять-таки следующий этап понятно что это решение если оно чисто теоретически будет на руках его можно исполнить во многих странах, да? то есть в странах Евросоюза, можно в Америке, там, если будут признания и прочее. То есть, и в этом отношении есть возможность да, фактически. А возьмется ли страховка юридическая за данный случай сказать «не готов», а плюс если это будет группа лиц, которая будет подавать совместный иск, то нужно будет понимать, что страховка перемет только часть, да, которая не будет обязательно соответствовать доли застрахованного лица. То есть, это там есть определенная казуистика, которую нужно будет тогда учитывать соответственно. Значит, что касается суммы иска, но есть, во-первых, закон о заработной плате адвокатов, есть госпошлина, которую нужно будет тогда учесть. Это зависит в том числе и от суммы иска. Но с учетом сложности данного дела, то есть нужно будет, я думаю, что проговаривать какие-то индивидуальные моменты то есть касательно оплаты. Поэтому, когда будут конкретные люди, тогда нужно будет это обсуждать, как мне видится. Понятно. Сергей, вот опять же, мы, ваша фирма себя позиционирует адвокатская как мост между Востоком и Западом, будем говорить так, между Россией тоже и Германией, да? И вот вернемся немножко к такой российско-германской теме. Как вот эти вот все фейки различные и так далее, да? И вот э, жизнь нам подкидывает удивительные сюжеты, когда на патриарших прудах арестовывают парня по имени Иисус э, с его собакой по имени Платон. Парня, значит, в России крутят, сажают там в кутузку за нарушение режима, и Платон добирается один, и, значит, называется «Это взорвало интернет». Это вот любимый такой мем, да? Вот. А с другой стороны, и... Вот две стороны, они постоянно как-то между собой спорят, говорят, вот здесь все хорошо, а вот у вас так, а здесь плохо. Но ведь вот, положа руку на сердце, у нас есть тоже такие вот в Германии э, моменты, скажем, связанные с вашей коллегой из Хайдельберга, да? Э, э, то есть, э, тоже такая история не очень ясная, которая выступила вот против карантинных мер и всего прочего. Насколько я знаю, с ней как-то даже нехорошо обращались э, слухи, что она в сумасшедшем доме. Что это за история такая? На самом деле, можно здесь коротко только сказать, вы говорите о том, что много слухов, да? то есть на самом деле здесь много есть непроверенной информации, то есть насколько я знаю, да, такая ситуация была. То есть прежде чем была подана жалоба в Верховный Конституционный суд Германии, ко мне тоже обращались некоторые люди, которые попросили меня подать некоторые протесты против вот этих ново карантинных мер и прочее то есть я пообщался со своими клиентами объяснил что я сейчас на данный момент не вижу перспективности данных исков потому что государство будет скорее всего решать в пользу или скажем суды будут решать в пользу государства почему то есть есть в том числе и так называемые законы о полиции есть законы о защите здоровья и прочее, да, то есть и высшим приоритетом в Конституции Германии, то есть если можно ее так назвать, то есть в Германии на самом деле есть основной закон, который подразумевается знаком равно Конституции, но сейчас не будем в эту тему далеко вдаваться, то есть просто хочу сказать, что честь и жизнь человека стоит на первом месте, да, то есть если мы говорим о том, что ограничивают какие-то права и свободы, то, естественно, будет выбираться в первую очередь жизнь и здоровье людей. Да? То есть и здесь нужно понимать, что все те нормы, все те положения, которые принимали чиновники, они обосновываются как раз-таки защитой жизни и здоровья людей. И поэтому, как мне виделось, что будут суды решать в срочных процессах как раз-таки с учетом вот всех этих ситуаций. И первоначально такие решения в том числе были. Но да? ну, нашлись а, такие адвокаты. То есть, ну, меня точно не поймите так, что я осуждаю. То есть я их а, в любом случае, скажем, как юрист понимаю. То есть у них есть свой а, список задач, а, есть а, свое представление о праве, да? потому что была даже такая мотивировка, где не буду говорить о том, что это в силу фейков или еще чего-то. Просто у некоторых был такой подход, где считали, что эти нормы идут слишком далеко, что они чуть ли не проводят там идеи мирового правительства для того, чтобы нас ограничить в правах и в свободах, для того, чтобы делать из нас каких-то бездушных роботов беззащитных людей и прочее да? то есть я эту тему не комментирую сейчас я просто говорю определенную мотивацию да? то есть и с учетом этой мотивации подход наверное был обоснованный чтобы подать иски в конституционные суды земли Баден-Вюртенберг и в том числе была попытка подать заявление в конституционный суд германии то есть они на тот момент ничем успешным как и предполагалось не закончились но была Немножко такая, на самом деле, эпопея по поводу здоровья коллеги из Хайдельберга. И на самом деле была информация, что ее поместили в психбольницу, но, по всей видимости, чуть ли не по ее просьбе на самом то деле было, потому что было, возможно, определенное психологическое расстройство. То есть пока что нету такой информации, чтобы государство прям насильным образом заставила ее там какое-то время провести в больнице. Да? То есть, как мне известно, была попытка чуть ли не суицида а, со стороны адвоката. А, вот, а, и это повлекло к тому, что полицейские, не зная даже кого, с кем они имеют дело, вначале попытались обезопасить человека. То есть а, о том, что целенаправленные меры государства против конкретного адвоката производились, мне такого не так, да? неизвестно, к счастью или mm. не, к несчастью может быть некоторых блогеров, которые такую информацию распространяют. Поэтому я думаю, что нужно во всем иметь очень взвешенный подход. То есть по поводу фейков, может быть, еще один момент хотел от себя просто добавить, на самом деле их достаточно немало и э, я думаю, что есть и блогеры, которые специализируются на разоблачении фейков. И многие это делают успешно, и вот буквально я сейчас ничей фейк не разоблачаю, да, потому что автор одного видео из Германии, то есть, которое было переведено потом по России, курсировало и прочее, то есть, он не заявлял о том, что он что-то утверждает, то есть, он как раз-таки просил юридической помощи по поводу одного изменения в законе, то есть, о здоровье, но он понял таким образом, что чиновники или же правительство скрывает от нас определенные изменения в законе, которое приведет в дальнейшем к тому, что людей лишат практически всех прав и возможностей, если у них не будет либо паспортов о проведении прививок, либо не будет антител к таким вирусам, как коронавирус и прочее, то есть их чуть ли не исключат из общественной жизни, да? то есть это на первый взгляд Выглядит кощунственно, с другой стороны, когда ты просто берешь текст закона, составляешь две друг от друга независимые части, ты получаешь полную картину, да, которая говорит о том, что в тексте закона или же изменений в законе об этом речь вообще не идет и на данный момент идти не может. Да? То есть, но это опять-таки требует определенной инвестиции сил, средств и знаний. Да? Поэтому часто ну, такое бывает, этого избежать нельзя, но. Как я не знаю, смотрите вы такую передачу или нет. Есть такое, что ученые против... Сейчас вспомню, какое слово там используется. Да? То есть, во всяком случае, речь идет тоже о разоблачении фейков учеными. То есть, можно ли во всем ученым верить или нет, это другой вопрос. Но опять-таки, я говорю, что нужно взвешенный подход с моей точки зрения. Сергей, а вот э, есть такая вещь. Насчет фейков, по-моему, какая-то путаница происходит. Если мы пытаемся разобраться, откуда пошла беда. На мой взгляд, все это однажды будет решать не только, на мой взгляд, Международная Следственная Комиссия. Международная Следственная Комиссия должна разбирать все версии. Я не буду называть одной страны, чтобы не было неприятностей. Я упомяну Китай и США сейчас только. Не буду говорить еще об одной стране. Но должны рассматриваться все версии. И если я рассматриваю все версии добросовестно, это же не фейк, я рассматриваю, я пытаюсь найти правду как журналист, как блогер. Это поиск истины. Тем не менее, за некоторые вещи приходят угрозы со стороны жителей Российской Федерации. Очень жестокие угрозы, угрозы убийством и так далее. Когда ты пытаешься просто разобраться, ты не утверждаешь, ты пытаешься разобраться. Это не нравится. Вот это попытка разобраться, на мой взгляд. А вот есть фейк, и мне интересно, есть ли за него ответственность. Я вам коротко расскажу ситуацию, надеюсь, она будет интересна. Некоторое время тому назад в Фейсбуке распространялся фейк о том, что определенные части Германии берутся под контроль определенными воинскими формированиями, назывались бригады и так далее, как они распределены. да. И дальше утверждалось, что э, все получающие социальную помощь, все получающие пособие по безработице с завтрашнего дня должны явиться э, к своим э, шефам, э, потому что все идут на работу в поля, условно говоря. И дальше этот фейк постоянно преобразовывался. Э, давался, э, давался ссылку, давалась ссылка при этом на поддельный э, номер журнала «Шпигель» значит, подделка была великолепная, то есть, мне нужно было копаться в коде. И в итоге а, огромное количество людей, то есть, вот мне звонили безработные, говорили, слушай, ты знаешь, что вот мы завтра должны вот все, вот все бросить, мы пойдем, а куда нам звонить? То есть, по сути, имела место попытка дезорганизации работы служб. Я стал выяснять, откуда это пошло, я докопался до первоисточника, он очень глупо прокололся, но, на мой взгляд, вот это вот фейк, имеющий э, ну, совершенно определенную функцию да, дезорганизовать наши государственные службы, которые и так работают в условиях перегрузки. А есть ли за это какая-то ответственность? Является ли она экстерриториальной? А ответственность за это есть. А нужно опять-таки смотреть, Вот, может быть, слышали такое о так называемом телефонном терроризме, да, то есть когда... Кто-то звонит по телефону и говорит, вот там, там граната припрятана или еще что-то, да, то есть хотя ее там на самом деле нет. Да? То есть это, с одной стороны, кажется фейк, с другой стороны, естественно, это идет речь о том, что кто-то обвиняет других людей или подозревает в совершении определенных противоправных действий, то есть сами тем самым совершают эти противоправные действия. Да? Поэтому фактически речь идет о том, что предоставление заведомо ложных показаний. То есть понятно, что здесь речь идет о том, что некоторые люди считают, что так называемое интернетное сообщество, оно вообще не подлежит какой-то юрисдикции. То есть это не то, что кто-то пошел, заявил в прокуратуру и сказал, вот это вот так вот, хотя с самого начала знает, что это заведомо ложные сведения. Но опять-таки это речь идет об общедоступной информации. Поэтому за определенную ложь, если вы сможете доказать, что нанесен определенный ущерб, я сейчас не говорю о вас, то есть я говорю о том, что тот человек, который будет желать судиться с так называемыми лицами, распространяющими эти фейк-новости, то, в общем-то, перспектива такая есть. Да? То есть, что касается принципа их территориальности, то опять-таки нужно, конечно же, смотреть в первую очередь, где нанесен ущерб и затем смотреть против кого. Да? То есть, если мы говорим о том, что этот ущерб был распространен на территории Германии, соответственно, то я думаю, что перспектива определенная такого дела будет. Конечно, опять-таки становится вопрос о том, что как взыскать этот ущерб, если соответственно, лицо сидит где-нибудь за границей, то здесь уже мы переходим немножко в другую плоскость, но я думаю, что эти дела будут на самом деле умножаться, потому что фейк-новости, они приобретают более такой широкий масштаб. Если до, до какой-то поры времени это выглядит просто безобидная попытка сделать себе там имя и прочее, да, то есть привлечь аудиторию, то... Мы видим, с другой стороны, уже попытки государства это пресекать. То есть, видим это и на примере Германии, видим это и в России происходит. Да, что Иногда даже те новости, которые не являются, может быть, фейк новостями, а как вы говорите, да, то есть, это различные версии да, происходящего представлены, и где человек конкретно говорит, да, что это его мнение, что это не утверждение, но иногда перегинается, естественно, палка, да, то есть, как говорится, лес рубят, Щепки, ну, вот дошли, могут... до, дошли до этого утверждения, приписываем его Сталину мы. Хотя он такого вроде бы не говорил, но вот вспоминается, да? Ну да. Но поэтому я говорю, что как не видится в будущем это скорее всего займет достаточно большое процентуальное отношение. Да? То есть если мы сегодня таких исков в практике, ну, их можно там наверное, на пальцах двух рук сосчитать, то в будущем я думаю, что это займет все-таки больше времени. Тем более, если такие фейки как раз таки нацелены на то, чтобы опорочить того или иного человека, да, то есть причинить ему ущерб. Да, то есть, как правило, за фейком как раз таки и скрывается. Это все. Поэтому думаю, что в ближайшем будущем суды будут задействованы в подобный процессах. Сергей, не хочется прекращать нашу беседу. У нас есть определенный формат и вот просто, ну, скажем, не последнее такое слово нельзя употреблять, крайний. Ну, давайте вот такой крайний вопрос задам. Он, опять же, немножко сходен на сегодня, крайний, да? Он, опять же, немножко да. касается э, фейка, не фейка, я не знаю как. Значит, э, уже просто въелась в подсознание сумма 5000 евро. Это огромный, э, опять, информационный скандал, информационная война. Значит, э, такой человек в Берлине живет прекрасный Александр Миндин, который написал небольшой пост о том, что как Германия помогает, вот вообще помощь. И вот это вот все время о помощи. Россия помогает, Германия помогает, никто не... Вот огромный-огромный этот скандал такой идет, да, между людьми, странами. И он написал, что предоставляется, все вот ребята получили по 5000 евро представителей свободных профессий. Ну хорошо, он написал, потом немецкая волна, у него взяла интервью и так далее. Сразу пошло опровержение из эхо Москвы, вот неожиданное, да, что никому ничего не дают, из капитализм, и 5000 евро вам, так сказать, не дают безвозвратно. Вот хотелось бы вопрос, так дают или нет, здесь касается речь, идет речь о представителях свободных профессий, о самозанятых, так сказать. Это дается под проценты, не под проценты, это предоставляется, не предоставляется. Вы как адвокат знаете, вот можете поставить точку здесь. А, я вопрос, да, вопрос ваш понял. А, на самом деле, ну, скажем, я эти комментарии не читал, и вот то, что вы говорите мне, то есть, ну, как бы сказать, не, а, не слышал о том, что на самом деле такая огромная дискуссия ведется, то есть вам, а, наверное, это лучше знать. Да? То есть я могу только сказать о том, что на самом деле есть постановления а, как Германии, так и отдельных земель Германии, то Германии, которая включает себя да, примерно следующее, то есть это общая линия, чтобы вы ее поняли. Да? То есть, э, Германия на самом деле поддерживает и ремесленников, э, самозанятых и так далее, то есть если они смогли доказать, что в результате так называемой эпидемии коронавируса у них снизились либо упали или, скажем, выпали целиком доходы, да? то есть опять-таки нужно доказать э, то, что есть э, взаимосвязь именно с коронавирусом то есть фактически это предусматривает что организации фирмы либо отдельно занятые личности с количеством работников до 5 человек имеет возможность получить временную дотацию на сумму до 9000 евро то есть она призвана в первую очередь компенсировать тот ущерб который несут индивидуальные предприниматели и так далее. Да? То есть это то, например, как невозможность оплатить аренду на, не, на определенный срок, либо кто-то в лизинг технику взял и так далее. И так далее да? То есть это нужно описать при подаче соответствующего заявления, да? то есть написать примерно сколько этот период может длиться и тогда соответственно государственные структуры, то есть как правило подключается сюда. Торгово-промышленная палата для проверки и земельный банк, они решают, сколько необходимо денег выплатить в том или ином случае. То есть я знаю примеры от некоторых моих знакомых клиентов, которые такие заявления подавали. Буквально вот недавно один mm. а, мне сказал, что даже не ожидал, что через два дня ему выплатят а, всю сумму заявленную, да, 9 тысяч. Поэтому там буквально 2-3 дня после подачи пошло и государство выдало. То есть для а, фирм а, с... Количеством работников до 10 человек предусмотрена э, дотация до 15 тысяч евро, а на земельном уровне, допустим, у нас в земле Баттнбюртнберг, для фирм э, с количеством до 20 работников предусмотрена дотация до 30 тысяч евро. То есть это, как я сказал, разовая дотация. А сейчас чиновники э, дают возможность ее получить, и нужно будет, естественно, ее в декларации указывать. Будет ли она возвращаться, либо будет ли считаться просто определенным доходом, с которого будут взимать в будущем налоги, пока что это еще не решено окончательно. Это будет, как видится, приниматься на индивидуальном уровне по отношению к каждому предпринимателю отдельно. То есть, если у него, например, доход будет все-таки в конце года достаточным, где можно будет сказать, что он сохранил mm -hmm. плюс-минус свои доходы предыдущие, то, наверное, эта татация тоже станет частью дохода, из которого он выплатит налоги. О том, что эти деньги будут возвращены целиком, но ну, пока таких э, версий со стороны чиновников я не слышал и думаю, что, скорее всего, до этого не дойдет. Поэтому максимум пока что может быть, что это будут считаться как определенным доходом. Да? То есть это не будет там дарение со стороны государства, а это будет как будто бы доход от третьего лица получен. Поэтому вот таким вот образом. Государство помогает меру своих сил. Понятно, что для крупных фирм эти 20 или 30 тысяч евро не принесут какой-то существенной, может быть, помощи, но и не повредят. То есть есть другие программы для крупных фирм или для средних фирм, которые позволяют взять льготные кредиты, но это уже, скажем так, тема отдельная. Сергей, спасибо большое за интересную беседу. Я надеюсь, что мы еще не раз встретимся. Хочу пожелать вам да. успехов, просто здоровья большого в это время. да. И еще раз благодарю Взаимно вас. Взаимно буду, да, буду рад помочь и просветить, если будут особенно в сфере юридические вопросы. Взаимно всех благ вам. До свидания. До свидания.